Сегодня 7 декабря Мысль пришла в голову, в голову А нахрена мне выкладывать Свои видео на дзен Ведь э, все выкладывают Чтобы заработать Ну я тоже э, Заработать нельзя э, Почему? Ну, потому что не дают От тебя лично Ничего не зависит я приведу статистику И вам посоветую Сделать так Заведите блокнотик Вот такой как у меня И записывайте Но понимаете У них статистика Отстает Вот сегодня 7 декабря А тут почему то 4 Ну что такое Поэтому немножко Отстает Вот эти вот данные Важно переписать, но Это как хотите Главное, хочу заострить внимание Главное вот Вот эти денежки, понимаете Вот я вот такую статистику провел Сколько я денежек заработал И сколько э -э -э, Видео выложил То есть заводите книжечку Пишите, допустим Такого-то числа Денежек столько-то Выложили столько-то видео. Дальше. Следующее число. Сколько денежек. Сколько видео выложило? Дальше. Вы понимаете, статистика это очень нудная. Ну, математика, да. Это очень нудная э, штука, но очень полезная. И дальше опять. Такое-то число. Сколько денежек вы заработали. Вам же денежки интересуют. Вот. И сколько видео выложили. В результате проведете анализ, который покажет, а зависят ли ваши денежки от числа выложенных видео. Вот я привожу вам свою статистику, а вы э, делайте сами результаты. 30 ноября. У меня было здесь 33 рубля. Выложил 0 видео. 0. Дальше. 1 декабря 34 рубля. Выложил одно видео. 2 декабря 35 рублей выложил одно видео. 3 декабря 36 рублей выложил 3 видео. Вы понимаете, все, что я предложил каждый день, добавляется по одному рублю. Но если я раньше выкладывал по 0 видео или 1 видео и зарабатывал 1 рубль в день, то здесь-то я выложил 3 видео, заработал все равно 1 рубль. Ну хорошо, вот сегодня, 4 декабря, выложил 5 видео. Ну, 37 рублей. Ну, то есть вчера было 36 рублей. Три видео выложил вчера. Сегодня 37 рублей. Выложил 5 видео. Ну, рубль заработал. Да какая разница? Или 0 видео, видео выложил. 0. Ничего не выложил, заработал рубль. Или 5 видео выложил. И все равно ничего не заработал. Ну, вот я поднимаю такой вопрос. А стоит ли вообще выкладывать э видео? на дзен, если хочешь заработать. Но ну, однозначно нет. Ну что такое рубль в день? Дайте его в жопу к чертовой матери со своими заработками. А для чего это может быть полезно? Ну, как записная книжка для видео. Вот. И не обязательно их строчить. А так, знаете, вот что-то у тебя нужно. Ну, допустим, я выращиваю розы, да, сейчас вот отматывая время назад, думаю, а что было полгода, Вот что я именно с этой розы сделал и делал вообще конкретно, я не помню, потому что этих роз может быть и стоит и 200, и 300, я не помню, что делал, а так вот зашел на дзен, посмотрел и все, все понятно. Можно, конечно, на компьютере сохранять, но дело в том, что компьютер может накрыться. У меня однажды был такой негативный момент, когда я снимал, снимал, ну, на видео сохранял, да, и все. Потом он хопа, и все, и потух. Я поднес в ремонт, они там отремонтировали, я прихожу домой, включаю, а там все стерлось. Я, я прихожу туда, что такое? Ну, так вот случайно получилось, что все стерлось. Ну, и все. Понимаете? А так на дзен будет храниться. Ну, хотя бы. Вот у меня пропали видео с внучкой, пропали видео с дочкой, как мы на речке торг... отдыхали, шашлык ели, все было прекрасно. Ну, куда вот делать? Ну, делать, да. Вот, вот в этом ключе, в этом русле можно выкладывать на Дзене, а заработать? <смех> вы ничего не заработаете. Ну представляете, вот три видео выложил, рубль заработал, пять видео выложил, рубль заработал. Ну сколько рубль? Это не заработок, во-первых. А, Во-вторых, можно сделать вывод, что от тебя вообще ничего не, вы не выйдет. Интересно, если 10 видео выложить или 20 видео выложить в день, тоже рубль заработаешь? Дебилы какие-то. А потом говорят, давайте, выкладывайте, собирайте больше подписчиков. А, э, кстати, где у него? А, вот. Вот оно. Давайте познакомимся поближе. Так мы сможем э, рекламировать ваш канал. Значит, э, добавьте описание, загрузите фото, создайте 7 публикации. Э, наберите 10 подписчиков. Понимаете? Ну, и что дальше? Ну, хорошо. Меня вот... Я выложил 3 видео и 5 видео. Это уже 8. Потом еще 9-10. Я вот 1 декабря еще одно выложил. 2 декабря еще одно выложил. То есть, 10... 10... Э, э, а, даже... Даже, даже если публикации говорит, что Вот вчера я выложил 3. И... Ну, то есть, не вчера, а сегодня, 7 декабря. Выложил... 3 декабря 3 видео. И 4 декабря 5 видео. Это уже 8 публикаций. Ну, а нужно 7 публикаций. Дальше. Э -э наберите 10 подписчиков. Разве от меня это зависит, подписчики? Они хотят подписываться, хотят не подписываться. Идите его в жопу к чертовой матери, этот дзен долбаный, блин. Ну, вообще... Я почему громко разговариваю? Потому что ну, ну, это ерунда какая-то. Не то, что ерунда, это, это вообще вот э, взять бы казацкие кнуты и от, хорошо отхлестать бы за это. Ну лапшу вешать. Ну и что? Ну и ну и что? Вот вот, вот зачем мне, э, где она там? А, реклама? Ну, рекламировать. Рекламировать, зачем мне рекламировать? Новый день порекламируйте, ну и что, ну, ну посмотрят меня, ну, ну и что, и дальше. Тут то ли посмотрят, то ли не посмотрят, ну и дальше что? Мне не нужно такое единичное что-то. Мне нужно, чтобы люди зашли и смотрели. Ну, мне даже не нужно, чтобы люди смотрели. Мне нужно вот это вот! Больше ничего не надо. Не 37 рублей. А 37 тысяч мне нужно. Знаете, больше мне ничего не нужно. Вот. Мне не нужны эти подписчики. не нужны активные подписчики. Кстати, я вот поэтому могу пройтись. Вот, 147 подписчиков, да? Вот я выложил какой-то материал. Должно быть 177 э, вот здесь активных подписчиков. То есть, как я выложил, однозначно должно 147 человек посмотреть. Такого нету Не-не. Не верите? Это не верит тот, кто не публиковал. Вот сейчас я перехожу в публикации. Сейчас она загрузится. Ну, давай смотреть. Ну, и сколько тут? Почему не 147, а всего лишь 10 просмотры? Вот, просмотры, да? Почему 10? Ведь подписчиков 147? Это какая-то дебильная страна. Вместе с дебильным... Дзеном. Что за дзен? Неужели нормальное название не могут взять? Дзен. от эти себя в задницу. Блин. Уроды какие-то. Короче, я какой вывод могу сделать? Вот здесь ничего не заработаешь. Вот вообще ничего. Сегодня специально ничего не выложу и посмотрю, сколько заработаю. 37 рублей. Ну, смешно. Что это? Булка хлеба. Ты-то за месяц заработал. Спасибо большое, чтобы сдохли там все.